Всем доброго времени суток, да и друзья, с вами Горвин Гейм, с вами Исанем, всем привет, со мной сегодня еще один человек, всем привет, новый участник в нашей команде, да, извините, что так долго не было роликов, но новый участник в нашей команде, из-за того, что стукнуло 200 подписчиков, Каждый, под каждые 100 подписчиков мы приводим нового участника в нашу команду. Я не знаю, сколько мы возьмем людей, но когда-нибудь-то точно так произойдет Зимняя карта, самая быстрая карта в мире И надеюсь, это будет самая не, недолгая карта Оп. Давай, давай, давай, давай Эм Нет. Вылетаю вылетел. из такси, боже, как, как же ты, я красив ты. Боже, как же ты некрасив Ха, лох Кто ты? Нет, нет, что? Да блин! Подожди. Есть! Давай, давай. Дальше с такси. Нет, нет, нет. не, не, не, не, не, не, всего участников 32 здесь э, пройдет только 16 человек, прошло потом уже 12. Один. Ой, потом, потом 8, 8 потом 1. А в канале сколько участников? Где? В канале. То есть ты а и YouTube. А, на ютюбе 204 подписчика. Не, а участников участника. 4. 4. 4. Участника... А Артем не, еще? Не, не, не. Нет. Нет. Да. Она до тебя еще была участником. Так что 200 подписчиков, 2, 2 участника плюсом, потому что мы изначально были. Так, подожди, следующая карта, как ты думаешь, какая будет? М -м, твоя нелюбимая. Надеюсь, будет моя любимая, потому что я в прошлый раз... Нелюбимая, нелюбимая, нелюбимая. Нелюбимая. Нелюбимая, блин. Эх, не повезло. У тебя все карты нелюбимые. У меня все, кроме лазеров нелюбимые. И кроме дверей. Что за двери? На, так. Обычные трехметровые двери. Дверей трехметровых не бывает. Ты проверяла? Проверяла. Прям везде, да? Прям везде. Прям везде, везде. везде, а везде. Мы, а в мыслях наших. Ты прям в наших мыслях, да, проверяла? Да? Проверяла, вот. да? Может, у таких идиотов, как бы, может, и есть 3-метровые двери. Чего-то я сейчас не понял, приколы. Я не понял сейчас шутки. На, пороже. Подожди, я хочу пройти. Я хочу пройти. Я ты хочешь пройти? уровень. Три ну, человека, я, вы, я прошел этот уровень. Мне кажется, я всегда буду вторые места занимать, потому что эм, курица не повезло. Курица, кури я ставлю на то, что курица не пройдет. Она даже упала. Раунд закончен, прошло восемь участников. Курица, бездохла. <с> тут как-то много персонажей разных цветов. Mm -hmm. Так, подожди, как ты думаешь, какая сейчас будет карта? Любимая или нелюбимая? Нелюбимая. Mm -hmm. А ты как думаешь? Уже... Не, Это Пушки! Пуш... Пушкины? Да, Пушкина, Александр Пушкины Сергеевич. Александр Сергеевич. Э -э, мы живем на улице Пушкина, дом Калатушкина. Тунтутум! Улица, дом Пушкина, дом Кар Картушкина. Понятно, я уже не займу первое место. Я в этом даже 100% уверен. Ну, или... Или же нет. Потому что... Я в доме Колотушкины выжил. Тут вот впереди один человек, который выйдет. Да. Смотри! Просто метра не хватило! Да просто... меньше. Меньше, меньше, меньше! Меньше, меньше. Меньше тысячи метров. А! Я подумал, ты вот я победил в игре. Так, подожди. Кез 57 победил. Я не знаю. Он победил в игре. В итоге я занял второе место. Ночник. Подключаемся. Я Роблокс снимаю теперь. Понимаю. Да, кстати, ребят, если хотите ролик по Роблоксу, каким-то фигом Роблокс на нашем канале будет, Но, для этого нужно... На 200. Для этого нужно 250 подписчиков. Давай 210. 250 подписчиков и ролик по э -э Роблоксу будет. Ну, если хотите новую серию по Стамблгайсу, для этого вам нужно на этом может за 300 подписчиков? Нет. Не, новый ролик по Stumble за 100 просмотров на этом ролике. А по Роблоксу может за 300 подписчиков? а? По Роблоксу можно 300 просмотров? За... Хотя на Давайте либо 300 подписчиков, либо 300 просмотров. И новый ролик по Стамбул Гайсу и Роблокс. Если наберется 300 подписчиков. Или 300 просмотров. А, давай, давай, я пройду, я пройду, я пройду. Эй, бига, га, гу, гу, гу. Смотри, мазь, гу. Ёпу. Э, че Что, в смысле? 14 15. Там че Последний, у тебя? Пос... там просто прибежали, просто на, на халяву, да? Так, и, и отсеивается у нас сколько человек? Осталось 16. Это... Из 32 16 осталось, это посчитайте. 16. 16 человек отошло от нас. Сдохли. Так, как думаешь, какая сейчас будет карта? Давай любимого. Я не знаю, потому что если это будет лазер, то точно выиграешь. Так. на на на, -на, -на, -на. Не любимая. Ставлю не на, -не на любимую. А ты? На любимую. Это любимая моя карта. Это любимая карта горки. Это на скорость горка. Тут 8 человек выживет, так что это изи. Ой, я тоже ее люблю. Я не буду прыгать, потому что тут бесполезно. А сам прыгнул. Вот я же говорю, это бесполезно. А что, сейчас сейчас прыгнул? Вот для таких случаев можно Блин, ну тут я уже не выиграю Потому что тут невозможно проиграть Это типа, сам видишь Что-то происходит Приходите в улицу Пушкина Дом Колотушкина <свистит> Мы там живем Ой, водоворот, Твой дом есть? Да Да, да блин <свистит> Как думаешь, я выиграю? Как думаешь? Надеюсь Я не уверен Понятно. друга с именем Дурочка из переулочка. <свист> Понимаю. Хуясь, <свист> yes, я прошел, я прошел. <свист> <свист> <свист> <свист> он сам же заруинил себе игру. Он мог пройти, сам же заруинил ее. Подожди. А, все, я думал, он опять ее заруинил. Ну, О, а вот сейчас, подожди, а вот сейчас будет жестко. 8 участников. Ужасно? Да, я остался. Так, э, на нелюбимую ставлю. Если это будет моя любимая карта, то я сто процентов не выиграю. Это моя любимая карта, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Сейчас... Выиграй, Кр... выиграй. Креститесь, потому что я должен выиграть эту катку. Я выиграю эту катку. Подписчики тоже креститесь. Там все просто под навоз горел. Мы одновременно с маленьким пустили, так. Так, я выиграю. <связывая> я выиграю, я выиграю, я выиграю, я выиграю. Один выбыл уже, кстати. <связывая> <связывая> <связывая> подожди, подожди, там еще один. <связывая> подожди, я пройду, или не пройду. Не прошло, блин, <связывая> тут, я забыл, что тут надо двойным прыжком прыгать. Ну ладно, второе место опять тоже неплохо. Я же говорю, у нас теперь каждый уровень будет это второе место. О, как думаешь, какая сейчас будет карта? Нелюбимая. Нелюбимая. Да. А ты на какую ставишь карту? Нелюбимая. Нелюбимая. Нелюбимая. <говорит> <говорит> <говорит> это вообще Это самая жесткая это трехметровые карта. Это двери. Это самая жесткая карта, которую я видел, потому что тут, если вельсе, идешь последним, то тебе хана. Это трехметровые двери. Потому что, смотри, тут платформа двигалась. <говорит> <говорит> прямо тут Понятно. Понимаю. Так, подожди, идем, идем, идем, идем. Тихо. Ну тут 16 человек выживет, потому что тут изи. Да. Тихо. Давай. Живи. Не материтесь, не материтесь. А -а -а -а! Мы не материмся. Если, если ты не знала, то на нашем канале уже были несколько, некоторые маты замечены. Так что. Подписывайтесь. Да, блин! <усет> Ты чертежная. Да, блин! Иностранная игру просто. Понятно? Да почему, блин? Я ненавижу эту игру. Было. Глист. Да, блин! Глист. Глист. Да ну, я ненавижу это. пальцы крестиком. Тут уже нет смысла креститься. Потому что уже 10 человек прошло. Да ну! Я с Подожди, загрузка. Как думаешь, какая сейчас Моя Нелюбимая. Потому что ты придумал. Да о, блин. Прошлая. Если будет прошлое, это опять будет моя нелюбимая. Потому что, блин, ну это издевательство какое-то, честное слово. Прошлое. Любимая. Это любимая моя карта, если и до этих платформ дойдешь. А так нелюбимая. Ну я не знаю, как это назвать. Любимая Но... и нелюбимая. Это... Новый чехол, ты уже... Нет. Я иду второй. Все, это Почему моя любимая. Почему второй? Да, потому что впереди нас никого нет. <сос> наверное, сейчас будут. <сос> а, давай. А, уже третий. Счет взял. Там челик был. Тут нет никого, кроме меня и этого переднего. <сос> <сос> я прошел... <сос> <сос> <сос> Ребят, стой, нет, я подожду. Я, наверное, делал ошибку, но я подожду. А, ты что делаешь? Я, я жду, когда кто-то еще дойдет. Ты просто... Пока. Ну просто тут очень много людей, я хочу... Лис. Проща. Зверополис. Полетел Он просто сливается на каждом моменте. Он что, с компа играет? Пока. Пока. Все, бесконечная рулетка. Подожди. Бобр выжил. <связь> Бобр белый. Какой, Как думаешь, карта? Любимая. Мне кажется, не любимая. Тоже не любимая. Ты же сказал на ну, любимая. Да нет, не любимая. Так любимая или нет? Нет. Если это не футбол, то любимая. Любимая. А, да, это да. любимая карта. Все карты, которые не являются гонкой, они топовые. А, я знаю эту карту мне ну, тут здесь надо успеть пройтись Давай. вот то же самое тут надо уйти, успеть пройти это моя не любимая карта ты сам сказал любимая я говорю то что я не знаю что я говорю все я угадал да ну нафиг загрузка да ну нафиг это больше. да ну нафиг эту загрузку объясни какая сейчас думаешь карта будет какая думаешь карта будет не это не любимо, потому что этот блендер сейчас меня сдробит. Где блендер? Вот это катушка. Блендер это наши языки. А. Постоянно разговариваю. Тебя сейчас красить будут. Меня красят. Я накакал на игру. Тогда. дам Обосрал и будешь. Обосрался. И встал. И снова красим. красим украсим. А красим, я прошу. Чего? В смысле, что я не слился-то? Ты тот что должен был слиться? А что ты не хочешь? Нет, не украситься. Да! Слился. Подожди. С землей. Ну, может. Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вот сюда вот надо лежать. Может, сможем? Нет. Нет, не сможем. Дом Колотушкина. Дом Тушкина-Колотушкина. Дом Пушкина. Вот я же говорю, тут четыре чела. Стоп, я сейчас все последнее место займу. Надеемся, хотя бы на последнее. Ты Последние что, серьезно? Последние места. Места, места. Uh! <гiffe> uh! <гiffe> <гiffe> <on the> С этими играми совсем... Да хорошо. блин! Подожди. Да блин! Да. Да. Да. Да. Я, сразу ты я, прошла, я, прошел, я прошел! Я прошел! Я прошел! Предпоследним. Я прошел! Эту игру. Сколько раз я прошел! Я прошел! Я прошел! Я прошел! Я прошел! Я Я прошел! Я Я Я раз 50! Потому что подожди потому что подожди. Я поздравляю, ты сказочный долбоеб. Я это знаю. Подожди. Саня, так посмотрел. Какая какая-то. Любая. Мне любимая. Поздравляю вашим каналу. Это не любимая катанфутбол! Я сказал неудачная. Это не любимая. Ну неудачно. Не-не-не-не-не. Да, блин, я устал. Почему я желтый? Закатывай эту какашку! Мы сейчас им первый закатим. Я куда полетел? <свист> мне кажется, мне кажется это мы, это нам закатят. А нам уже, мне кажется, два закатили. <свист> Нет. Один. Пока не, а, уже? Да, один-ноль в пользу их. Говно. Нет, это... Просто чумачечли. В... Чумачечи. Чумачечи, Иваны. Тут невозможно. Тут невозможно, я сам себя. Да нам два уже забили. Сказочный. Да я, блин, сам себе пытаюсь забить. вы сказочный долбоеб. Прошу забейте. Что происходит? В вашем канале два мальчика и два девочки. Два девочки? Блин, ну ладно, а может три мальчика? все в мужском роде. А может три мальчика? Почему мы когда что они вывели? И считаемся? Девочки говорят первый-второй, мы же могли говорить первая-вторая. Так это дева, это девчачья, а там же еще и мальчики. Да блин, 3-1, но это, блин, полный. Девочки могли говорить, я, первая-вторая, мальчики, первый-второй. Ну, Логика. нам запрещают, нам говорят, какая разница, говоришь ли ты муж. Уже... что там, 5-1, но я ненавижу эту обосрал, игру. Обосрал, обосрал, обосрал. 3. Ура! Давай! Пять-четыре! Только не забейте сами, А, пять секунд, не успеем уже! Да не успеем! Да блин! Да блин! Одной секунду, ну почему? Одна! Может так ты идиот, поздравляю? А ты дура! давай, блин, что происходит? Сказочная! Сказочная! Вы оба сказочные! 50 гемов! Да блин, Выска... О, вы опускаете его, долбоеба. Подожди. А я такой в сторонке стою. А, да, да, типа, Ну что, давай, прыгай. Тут игры пьет, ну чё, погнали. что, погнали. Ну что, погнали. легендарного. Эпический! да, да, да, Что да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, что Наверное. Ладно, будем за еда играть. Мы взорвемся. Вдруг дед, меня, вдруг дед меня поймет и выиграет сам. Так какая, как думаешь, карта будет? А? Удачная. Неудачная. Не, удачная. А, не, наполовину удача, наполовину нет. Так что я не знаю, удачная ли это вообще карта. Короче, у тебя все карты 50 на 50. Почти. Здесь какие-то деревья не лазительные. Какие должны быть? не Неудобно лазать. Да Нет! Подожди. Не могу. Не могу. Не могу. Не Подожди Не могу. Не могу. Не могу. Не я Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не что, люблю эту игру. Да, блин! Ты что ненавидишь? Я ненавижу. Не, я уже не выиграю. Сто процентов я не выиграю. Ну, ну, ну, блин, ты мне сам предложил. Дебил. Дебил. Кокосовый. Все. И зачем я тут вообще... Из-за тебя я проиграл. Из-за тебя все. Из-за тебя. Какашка-то тупая. Из-за тебя я проиграл. Кажется, это самый забытиканный ролик в нашей жизни. Вам показывают палец любой, вы уже смеетесь. <свят> вот, вот, вы идиоты, вы дебила, вы придурки, вы... Так, подожди. Вы за одного пальца смеетесь. А если вам еще и средний палец покажут? <свят> Не, ну это средний, но это осознанно. <свят> подожди, вот наконец-то в этой карте мне как-то повезло. Или нет. Смейся. Нет. <свят> Смейся. Да что? Как мне в этом ролике везет? Нет. В кавычках. Везет. По-моему, тебе не везет. А родители ваши не проверяют, типа, канал там все такое. Проверяют. Мои нет. Да блин. Они проверяют, но мне, по полный картос идет. Из аматов? Нет. Они с этим уже смирились давным-давно. А из-за чего? Не знаю. Мне просто лень что-то там придумывать. Вот я и придумывала. Давай! Уи! Папарфу. Давай, я пройду! Надо было грустно. Я пройду. Давай! Я даже не хотела упчела. Я даже не хотел проходить! Вся Какого я сейчас эта пчела остановится здесь и пройдут все? А чё, куда они бегут-то? <свят> ждет, ждет! ждет Ждёт, ждёт! Кого ждёшь? Четырнадцать участников прошло. Ну ладно, бык остался один. Прощай, бычара, мы тебя помянем. и запомним. Нет, не в кавычках. Пчела самая главная прошла. Я за неё болел. Так, какая думаете, карта? Удачная. Мне кажется, невезучая. 50% неудачная. Мне кажется... А вы как поменялись? Это полная неудача. Это защитная. А, это нет. А как, в смысле? Да, да мы пошутили, не меняли даже. И снова какое-то там сентября. Мы телефоны поменяли. Другие. Это телефон Сани. Пока. О, мы сравнялись! Давайте, пацаны! Я а свой телефон типа защитное стекло сломал, да? У меня? М -м -м. Его давно не было в помине. Это незащитно. Оо, пицы. Давай, мы сможем! Я вообще тут лишний! И как-то странно, -то, что он с такими, с такими трещинами работает. Я вообще тут лишний, блин! Я смогу! И как он разбил? Вот. Забомбил и штукнул. Слушай, тут 3-3. Да. Я, да. я, заби... а, я, забил... я забил гол! Я забил гол, еще гол. один гол. А, я еще один забил. Подожди, ну тут сложно. Ну тут сложно, да, я знаю. Передразнивает. Да, я передразниваю, я такая. Так, подожди. Еще один забил. У нас 7-6 счет. У нас гол за голом. Потому что все, все на чужую базу идут. Некоторые на своей остаются. Нет. Вот, жёлтые на своей. Ну, слушай, нам там два меча подряд закатили. Слушай, подожди, нам там два меча подряд закатили. Да ладно. Мне для прохладно. Да. ворота только не залетит. Сам. Попробуй залететь. Мне реально прохладно. Откуда-то? Да блин! Да блин! Полетел. Мы выбыли мы, мы, мы на один гол. Молодец. Как соленая какаха. Последний раз, ребят, пробуем и все. И всем пупу. Взаимно. Не, это взаимно, не, не, э, Стоп, вы взаимно любите, окей? Нет. Мы э -э -э. Моя любимая карта. Хотя нет. нет. Только вы это вытащил. что за говно, а не карта? Это, это бамбук карта. А мы сегодня на базу пойдем в, лес, в лес? Нет. Завтра. Тан -тан -тан -тан. А завтра я поеду еще за канцелярией. Серьезно? Да. Почему у тебя так много канцелярии там? У тебя 100 тысяч пакетов должно. у нас уже где-то на 20 тысяч мы канцелярии вещей для школы купили. А, а ты... ты поедешь? <смех> <смех> я держался. Это в обед. Эм, это то <смех> Твоя любимая карта вроде бы. Да, наверное. Это а я ты не знаю. 500 раз уже все нет, Секунда все. пришла, ты уже. А почему разошел? здесь все стоят на месте? Я сказала, Тебя ждут. Я из самых, все стояли, ждали, а я из самых первых теперь, наверное. По мостику побежали и побежали, побежали по камням, по камням. Даже не стремишься быть первым. Ура, я хорошо, с помощью Сани. С, э, с, э, понятно, Коп субьёд. коп слился. Коп! Что, как он выжил? Подожди, как он может выжить? Пока, прощай. Раунд закончился, Коп не смог выжить. Слушай, а я не первый, а я не последнее место. Это самое Я смог пройти хотя бы первый тур. Второй тур пошел. Кстати, мы можем поле чудес снять. Подожди, как думаешь, что сейчас... Ой, любимая, лубучка. Точно? Вот прям последняя? Нет, не лубумая. да? Да, не лубумая. скажу, что... 50 на 50, ты не угадал. Это... карта 50 на 50. Что-то Походу, Саня. О, атомная бомба. Ребят, это последний ролик, наверное. Я вижу атом... Этот, гриб. Я не первый бегу. 0, 0, 0, 0. Теперь уже не первый. Понимаю. Что ты не понимаешь? Всего. Чего всего? Иди. Тебя. Тебя. Я выживу, я смогу. <старкнула> я смог. Я жду. Я жду. Побляем. Три челика прошло, я еще не прошел игру. Я просто буду ждать. Кого? Я просто буду ждать. Да зачем ты прошел Там за последний меня? челик остался. Нет, там два челика осталось. Я хотел, чтобы последний зашел, чтобы было семь из восьми. Ой, прощайте, восьмерка. Осталось все, ребята, восьмерка финалистов осталась. Я в ней участвую. Как думаешь, какая карта будет? На лобу моя. Участок зло, знаешь, последняя катка... Это моя любимая карта. Мне кажется, я выиграю первое место. Попробуем. Однако. В самом конце такой проигрываешь. Будет, будет нелогично. Такой остается миллиметр тебе. Челик заходит. Я первый еду, я первый. Я первый еду, я первый. Не первый. Он забанил. У него четыре, он бы не хопит. Я точно не первый. Я там надо, еще чуть, чуть не попал. Не меня Не, точно уже не первый. Свежести. Ну, хотя бы второй. Так тут второго нету. Тут только первое. Подожди, хоть бы сейчас слились. А, уже не. Я выбыл! Вы выбыл. Давай последнее. Ты сколько минут уже снимали? 26. Давай последний. Давай. Последняя катка, этот ролик будет длиться долго, но давай последнюю какую Ну блин, ну, извините, я хочу выиграть. Хоть один раз. Такая попытка была. Как думаешь, любимая или нелюбимая? Не. Любимая. Если сейчас солью, Ой, я сейчас Любимая. Ну! Так, 50. 50, 50. Знаешь, 50. 50. На, первое на первое место, кто, ну, кто первый пройдет вот такую карту. Это в любом случае я проиграю. Так, давайте, вы там сами. Не туда? Ты что, хотел уже за ними прыгать? Да. Нет, я лучше там прыгну. Давайте, давайте. Все. Погнал. Погнал, погнал, погнал, погнал. Баниху! Я прошел. ГГ. Наш канал. Чтобы он вышел Сюда наш канал добавили. Да, наш канал пока. Все, погнали. Давай, давай, давай. Я смогу, я смогу, я смогу. Хотя зачем это делаю, если я не за него? Прощай. Все, раунд закончен, я прошел. такой раунд закончился. Самое главное, что я прошел. 8 человек убирается вроде. Да. Он сейчас шестнадцать сейчас из шестнадцати восемь уберется а потом из восьми один останется да, логика, останется. Подожди, любимая, не любимая? Нет. Или да? Нет. А ему сейчас, а вот сейчас это мне кажется не любимая моя. Там в конце просто замедлилось. Подожди, ты уверен, что я выживу? Как думаешь? Надеюсь. Для интереса просто. О, семь выживет, а не восемь. Чего? А может для интереса просто будем Ване мешать? Э, не, не, не, не, я еще ни одного раза не прошел, мне главное пройти сейчас. Слушай, или у нас какой то месил? Вот именно. Ой, что происходит? Еще когда людей много, неудобно. Подожди пять! Подожди давай! Почти прошел. Шесть, последний. Да! Я прошел! Я просто этот момент зарезало! Я прошел! Подожди, 7, осталось 8 человек! Все, из 8 сейчас один останется! Подожди! Вот сейчас просто, хоть бы любимая карта попалась, хоть бы любимая. Я Ристюсь! Любимая, любимая! Любимая, любимая, любимая, любимая! Что ну, такая? -то... Боже, подожди! Сейчас 7 человек из 8 упадет. Это самое главное. Сейчас просто не упасть. Первое место могу занять, подожди. Если так и дальше, то любимая твоя. <смирает> да, подожди, подожди. Пока любимая, да? Мне кажется, тут все пройдут. Хотя у них тут э -э, до семи проигравших. А, ну это. Прошу тебя. Прошу тебя. Так, подожди, подожди. О, все, пошло. <смирает> пошло, пошло, пошло, пошло. Не... Сейчас один или два сдохнет? Один. Ты можешь ждать, пока кто-то сломает. Тихо, тихо, <соск> тихо, тихо. Нет. Почему я живу? Все еще 7. Блин. Шесть! Один! Вот как? Я не смог. Еще одну. Не, уже не, у нас у нас 30 минут уже ролик. Ну, ребят, ни одного не. раза. Да. Ни ну, одного раза мы не давай. смогли победить первого место. Надеюсь, следующая серия нам повезет. Хотя, следующая серия будет именно тогда, когда наберется 100 просмотров. Ну да. Так что всем спасибо за просмотр. Всем, всем хорошего настроения. Всем, всем удачи. От нас всем. пока. Всем пока-пока-пока. Всем Пока-пока, ребят.